Всем привет! Для многих это видео будет настоящим испытанием, ведь большинство детей сказали мне, что боятся клоунов. Посмотри это видео до конца и узнай, чего боишься ты. Ну и, конечно, не забудь подписаться на мой канал, чтобы вступить в нашу бесстрашную команду. Какой клоун действительно самый страшный? Ответ на этот вопрос вы получите уже сегодня. И спешу вас разочаровать, ответ не верный. Первым злым клоуном, известным как клоун-убийца, был американец Джон Уэйн Билли. Помимо того, что он был реальным серийным убийцей, он очень любил переодеваться в клонский костюм. И так он находил большинство своих жертв. Он был приговорен к 21 пожизненному заключению и 12 смертным казням. И все это происходило в недалеком 1978 году. Есть мнение, что он стал прообразом клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга «Оно», которое наверняка многие из вас уже посмотрели. С тех пор образ злого клоуна стал активно эксплуатироваться в фильмах ужасов, в том числе и в экранизации «Оно». Плохой клоун хорошо выполнил свою функцию, пугал людей и вызывал неприятные ассоциации. Так ли получилось, что боязнь клоунов у нас пытаются вызвать страшные фильмы с их участием? Не совсем так. Многих в клоунах пугает нереалистичная внешность, увеличенные ноги, руки, а также грим, который может изменить человека... До да неузнаваемости. А как вы знаете из моего предыдущего выпуска шоу «Фобия» про темноту, неизвестность всегда пугает. Тем более клоуны ведут себя несколько социопатично. А их резкие движения непредсказуемы, и от них ты ждешь подвоха. Они заставляют нас насторожиться. Все, что я перечислила, особенно в раннем возрасте, может вызвать фобию на долгие годы. В середине 2000 отмечается падение популярности клоунских мастерских. Очевидно, что массовая культура, признавшая в клоуне злодея, сделали свое дело. В России и странах СНГ страх клоунов обоснован только фильмами и навязыванием стереотипов Запада. Советские клоуны всегда были милые, комичные, веселые. Ну и не только советские, российские тоже сейчас. Наши клоуны милы и порой даже драматичны, и они не используют очень много грима. Убедиться в этом вы можете сами, сходя, например, в цирк. Я знаю, что моя подруга Виктория Близ с каналом Айпек боится клоунов, поэтому я решила ее пригласить и напугать. Ты смотришь сейчас на климат, прям ровно, ровно, он тебе говорит, что делать? Меня, меня, Таня, Таня, Таня, Таня, Я не знаю, я как-то в детстве пересмотрела фильмы ужасов, где было очень много клонов, и с тех пор я их очень сильно боюсь. Какой первый фильм с клонами ты посмотрела? Мне было четыре годика, и название фильмов вообще не знаю. Ты ходишь в, цирки? в цирке я хожу, но там нет таких страшных клонов, потому что я боюсь очень сильно пеннивайзов, а таких клонов, которые в цирках, они не такие страшные. Когда ты видела клонов в последний раз? Сегодня? <звы> Прежде чем показать вам истинное лицо нашего Pennywise, я предлагаю вам небольшой интерактив. Сосчитайте, сколько раз в этом видео появлялся клоун и напишите об этом в комментарии под это видео, и у вас будет возможность появиться в моем следующем ролике, как вот эти ребята. С вами была я Тилька и... И Пеннивайз танцуй